Всем огромный привет! С вами Дарья Пахичук и в этом видео мы с вами разберем бонус «Быстрый старт». Что же это за бонус от компании Faberlic? Итак, вы недавно зарегистрировались в компанию Фиберлик и у вас есть замечательная возможность поучаствовать и забрать «Быстрый старт». Это бонус за стремительное развитие бизнеса в компании. Совершите бизнес-прорыв, укрепите свою структуру и удвойте заработанные бонусы. Если вы Достигайте любое звание, начиная от директора и выше в короткие сроки. Вы можете получить двойные квалификационные бонусы в течение 9 периодов. Начиная с момента регистрации, подтвердите любое новое звание от директора и выше два раза подряд и получите бонус ⁇ Быстрый старт ⁇ по итогам 9 расчетного периода после регистрации. При достижении более высокого звания бонусы будут суммироваться. Например, при подтверждении сразу звания золотой директор вы получите бонус быстрый старт 55 тысяч за звание директора плюс 27 500 за старшего директора плюс 110 тысяч за серебряного директора и 165 тысяч золотой директор. В следующем... 9 периодов, подтвердите звание еще 6 раз в любых периодах и получите квалификационный бонус за достигнутое звание. И компания Faberlic рекомендует вам личный план на год, с помощью которого вы легко достигнете блестящих результатов и значительно увеличите свой доход. Посмотри, как работает быстрый старт на примере директора, старшего директора и серебряного директора. Итак, давайте разбираться. Быстрый старт для директора удваиваем квалификационный бонус-план на год. Подтверждая звание директор, вы тем самым выстраиваете и укрепляете работу своей группы, а значит и получаете доход за работу вашей команды. Смотрим. Вы зарегистрировали в первом каталоге. Это пример. Если вы зарегистрировались, например, в четвертом каталоге, то просто сдвигайте. Это для примера, для удобства подсчета. Первый период регистрации в первый каталог вам необходимо по плану выйти на 3%. Вы сразу изначально обучаетесь, начинаете строить свою структуру, строить свою команду. На второй каталог вам нужно открыть 6%. Третий каталог 9%, четвертый 12%, пятый 15%, 6, 19, и 7 можно продержаться, даже два каталога на 19. То есть, смотрите, если, например, вы зарегистрировались и в первом каталоге не вышли ни на какой процент, то вы можете немножко сдвинуть, но самое главное, значит, один каталог, новое звание должно быть у вас. И в восьмом каталоге, то есть отчитываем, от момента регистрации у вас должно пройти, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь каталогов. И на восьмой каталог вы должны открыть директора. И на девятый вы подтверждаете звание директор. Получаете бонус 55 тысяч рублей за быстрый старт звания директор. Далее вы подтверждаете еще шесть раз за полгода, и получаете еще 55 тысяч рублей. Помимо ваших квалификационных бонусов, у вас еще есть зарплата, поэтому ваш годовой доход будет примерно 400 тысяч рублей. Но, конечно же, он может быть и выше, если вы возьмете быстрый старт для старшего директора. Пригласите лидера своей структуры принять участие в быстром старте для директора. Выполняйте одновременно условия быстрого старта. Вы для звания старший директор, ваш партнер для директора. И тогда ваш годовой доход будет составлять 800 тысяч рублей. Годовой доход партнера 400 тысяч рублей. И вы получаете уже... Квалификационный бонус не 55 тысяч, обратите внимание, а 82 тысячи 500 рублей. Далее ⁇ быстрый старт для серебряного директора. Приглашайте сразу двух партнеров, которые вместе с вами пойдут по быстрому старту. И вы сможете заработать более 1 миллиона 600 тысяч рублей за год. Выполняйте одновременно с двумя лидерами условия быстрого старта. Вы идете на серебряного директора и два, два ваших партнера на директора. Тогда у вас квалификационные бонусы будут шикарные. 192 500 рублей – это быстрый старт, плюс 192 500 рублей – квалификационные бонусы плюс 315 тысяч директорские бонусы и 900 тысяч за работу вашей команды. Итого ваш годовой доход составит более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Компания желает вам успешного старта и стремительного развития бизнеса. Обратите внимание, что данный бонус доступен не только в стране Россия. Я вам предоставила расчеты по... В стране Россия, но точно так же он проходит и в других странах, с которыми сотрудничает компания «Фиберлик». Если вы еще не с нами, обязательно приходите. У нас бесплатная регистрация, шикарное обучение. Мы вас всему научим. От вас самое главное – желание расти и развиваться. Приходите в команду. Всего доброго. До новых встреч.